Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, уважаемые владельцы животных. С вами снова я, Меркулов Федор Николаевич, ветеринарный врач. Сегодня у нас неплохая тема, я скажу. Маститы у животных. Но все животные подвержены воздействию этого заболевания, скажем так. Все переболеют, могут переболеть. Крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы, кошки, собаки, все болеют. Мастит воспаление молочной железы классификация маститов: серозный, катаральный, фибринозный, гнойный, абсцедирующий, флегмонов и геморрагический. течение бывает острое, подострое, хроническое, вот из этих. и значит многие владельцы ну, вот давайте разберем собачий кошек Потому что больше собак кошек Ну конечно и крупный рогатый скот Когда работал в колхозе в свое время Крупный рогатый скот, коровы Понятное дело, болели, мастит Это бич был, прям вот сколько, где что так Профилактируешь, профилактируешь Но тем не менее вот Там свое лечение Там хорошо, у нас лаборатория была неплохая Выдаешь из молочной железы Секрет, уже там не молоко Секрет, понятное дело Под тетровочку лаборатория сделает и говорит Федор Николаевич, вот такой-такой-такой антибиотик употребляй, применяй, тогда будет лучше. Хорошо бы сделать подтитровку к антибиотику, а без антибиотикотерапии не обойдешься. Нужно делать антибиотики, понятное дело. Вот. Там внутривымянно, крупное же животное, мастиет, мастисар, вот все вот эти вот препараты, которые лечат мастит, профилактику. Что касается собаки, кошки, Отдиагностировать его несложно. Молочная железа может быть горячая, может быть общее повышение температуры, общее повышение температуры, а здесь уже местная температура точно будет. Может быть покрасневшая. И если лактирующее животное, то вместо молока, понятное дело, секрет. Молока уже не будет. Что здесь применять? Хорошо бы тоже так вот подтетровочку сделать и антибиотик. Но тогда антибиотики, если не удастся сделать подтетровку, антибиотики широкого спектра действий. Говорить не буду, их очень много. Врач, который будет осматривать вас там, назначит. Неплохо зарекомендовали себя препараты, значит, камфоры. Камфорная мазь, камфорное масло, камфорный спирт, компрессы, примочки, мазилки всякие разные, мазью сюда мазали. Вот, препараты камфоры. Вот. Очень много вообще укрепляющих, стимулирующих препаратов при лечении маститов. Если, конечно, индурация, если, конечно, уже флегмон, а Там необратимый процесс, то это лечится, вы понимаете, оперативным путем хирургическим удаляется доля молочной железы, чистится, зашивается. И вот таким вот образом и такое бывает. Сколько раз было такое? А так, в основном, консервативное лечение, антибиотикотерапия, препараты камфоры. И что там, посмотрит врач уже, его видно будет, в каком состоянии процесс, то и назначение будет. Вот примерно так. Всего, всего вам наилучшего. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы. Здоровья вам и вашим питомцам.